Привет, мой юный друг, мой доблестный товарищ. Давненько мы не записывали с тобой ничего такого подобного, что-то про танчики. Ну вот мой друг, мой товарищ, мой кум, мой родственник, так сказать, пишет мне, ванек ты не представляешь, какой боец я сегодня забабахал на AMX-50. Поч. Только я его вот в руки свои взял. В каточку пошел, а там такой кустодротище попался, я его просто вот выпихивал, впихивал ему, напихивал, впихивал, еще раз впихивал, напихивал и 5 900 урона настрелял. В общем-то, все сейчас мы сами увидим, вы увидите, поймете. Давайте немножко рассмотрим бой от нашего всеми известного русского. Вот такой вот фоч. Все есть, масхалатик, накидочка. Развязочка такая вот. Левый фланг у нас. Карты этой. Так, ну, берет стандартную позицию. Идет на ПТ позицию. Поле. Он понимает, что у него в стволе два, два снаряда. То есть сейчас с двух снарядов он будет впихивать. Напихивать. Получать удовольствие, так сказать. От своего фача. И уже есть засвет Т57 Хэвик Конечно же, вот товарищ его грамотно Тут стал вообще так-то Вот это вот обузд... обуздено вот это вот Огромнейший баклажан, так вкус тут стал Смотрите-ка, настреливать он тут приехал Косой это чудовище-то, а? Ну, в пердец ему надо заехать Сто пудов Ага, давай отсюда, говорит а Русский говорит, а ну пердак свой отсюда Нахрен убрал ну короче, смотрите, неграмотно играет его союзник В общем, на тяжечке На тяжечке На вот этому вот тяже с барабаном он мешает О, тут вот на 532 принимает ис восьмой Уже 500 у, у нас урончиков Копилочки Видимо, мешает ему товарищ вот. Прям капец как, смотрите, что творит это Сучище вот это вот а громадина вот это вот Тебя даже куст этот даже не прикроет Ты, блин Пентиум первый ты. Дуплите ты. Заднеприводная. Ну что ж ты творишь-то? А И вот такие вот ребята попадаются регулярно. Регулярно в мире танков, ребят. Мы тем временем наблюдаем, что счет уже 1-0 в пользу противника. 1-0, ребят. 1-0. Вонечка, как знаете, не сломать. Ой-ой-ой, давай, давай, давай. Ой, На минимальном. Сведение. за восьмого еще прилетает немножечко тогда Уже 1000 урончиков мы настреляли, 1118. Подсасывает, подсасывает себе в копилку этот вот АМХ-50-120. Галимейший наш союзник, он здесь нам только мешает. Вот и седьмой ему пишет. Ты что творишь да? Как тебе стоит то сволочь ты такая вот сутулая, кустодротная ты, создание. Вафель Трахин там, смотрите, он. Вафель Трахин светится. О, принимает на себя урончик, Это хорошо. Эй, ни один заметил Вафель Трахина. Сейчас фугасить надо. Прям вот фугасец, На 630 прилетает. В вафель Трахину. Еще один выстрел, и. Ну же. Эх ты ж подлец такой. Пукан то свой убрал в стороночку. Ну ладно, 4-4 выравнивает счет. Тем не менее, счет выровняли, молодцы. А вы наблюдаете за уроном. 1748 урона у нашего героя. А русский парень непростой. Русский парень вот такой вот. Едет на ПТ, решает. Понимает, что стоять уже нельзя, ребят. Грилечек светится. Это картонная. Картонная махина, которую необходимо просто брать в свои ладошечки, прям в свои ручечки, брать, фугасец и, и стрелять ему прям вот в этот пуст вот Шлепает, нет, по-моему, не попал. Не попадает. Еще один на угадочку, давай, на Верочку еще один, сведись. Пильдыц, нет. Не зашло, не зашло, не зашло, не заехало. Смотрим, что счет уже 3-2, ребят, в пользу противника. Осталось две ПТшечки. Наших здесь всего лишь, вот, великих русских 2 ПТ. Тут Т-57 хэви, знаете, да, барабанчик. О, 494 Всего-то на сего. У нас два патрона имеется, ребят. Хорошо, что есть ремочки. Ремкомплектик, это хорошо. Отстреливает все три снаряда. Принимает еще на 600. Это что-то невероятное. Уже 2800 урона, ребята. 2800 уронища наносит наш ФОЧ. Ну вот, обратите внимание, как обычно. мамки, привет, животное. Ну, сразу видно, что детище малолетние пишут. Обиженная жизнью создание. О, паньки, ты, да, да, да, Ты что? 533 залетает на Нам 658 обмениваемся неравным уроном, но... Тем не менее, Вафель Трахин есть Вафель Трахин. И остается в одно лицо. Наш великий русский человек остается один на один. Пишет ему, ты дно, я знаю, я знаю, ты днище, ты днина. А сейчас он, думает, ну сейчас зальется тут пацанчик и тут... Ну-ну-ну, чечетерная э, хороша. Хороша чертовка там. Перезарядочка идет, сразу два снаряда нам в кабину. Зарулили, давайте-ка. Заруливает. КД, кстати, вообще нереально быстрое. Для двух снарядов это отличный урон. И еще 320. Вообще, 408 урона, ребят. 408 Остается еще один противник где-то в кусте 100 пудов. Мы его где-то видели, засвечивали уже. Теоретически он где-то на своем респе, видимо. Или уже объехать мог. Бопаньки, да нихерасе. Блин, на мы ему на один шот, вы понимаете. Это гриль 15-й, 10 уровня. Если он нам сейчас малейший фугасец свой вписьючит, мы здесь отправимся в хреново Ку 550 сдержали. Размен не взошел, ни один выстрел никуда не прошел ни у кого. Ёшки Матрешкины. Ёшки Матрешкины, да стреляй ты! Я сейчас просто здесь реально ещё переживаю. Ребят, еще 550 сдерживает этот... Гриль не понимает, что ему надо немножко отъезжать. А наш великий русский понимает, что надо в клинче, в клинче надо нам стоять. Клинчусечки! Ну. Еще 712 урончика. Еще 500, 550. Он, он не понимает, что ему надо взять фугас просто. Возьми ты фугас, Гриль. Ну возьми ты. Фугас. Твою медь ты ж не хай. Ну, их... О. Не, она нереальная мошенничая просто. В общем, вы, ребята, сами все видели, эмоциям нет предела 5910 урона, практически 6000 урона, но даже при этом уроне мастера нам не дали, всего лишь первый знак классности, ребяточки, первый класс, понимаете, да, что до мастера, значит, нам еще и фигачить и фигачивать и фигачивать. Спасибо еще огромнейшее Ванечку, нашему великому русскому человеку, за такой вот прекраснейший реплей. Давненько мы ничего по танчикам не выкладывали, не снимали. Видимо, мои подписчики, которые играют в танчики, вероятнее всего, скучают по таким вот моментам, по таким видосикам. От вас отдельно, ребята, спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Вы прожали лайк, написали коммент и не забыли про колокольчик, если вы впервые у нас на канале. С вами был Дядя Ваня и это обзор на... АМХ 50, ФОЧ, бой На первый знак Классности, пакеда.